В последние годы нередки случаи отравления аварийно-химически опасными веществами ахов, опасность которых заключается в том, что они могут явиться причиной массовых отравлений. К этой группе ядов относятся различные токсичные вещества, используемые в промышленности – химической, нефтегазоперерабатывающей, металлургической, фармацевтической, сельском хозяйстве, ядохимикаты. И других отраслях. Значительная их часть – это газы, пары, аэрозоли, представляющие опасность с точки зрения массовости поражения людей и животных, возможности заражения почвы, водоемов. При выходе в окружающую атмосферу, вследствие различных аварий, они образуют зону заражения, размеры и опасность которой зависят от вида вещества, погодных условий. Наличие ветра, влажность, температура воздуха. Многие из этих веществ тяжелее воздуха и располагаются в виде облака в низинах. Могут концентрироваться в подвальных помещениях. Зараженное облако может перемещаться и заражать новые участки. Сильный ветер способствует более быстрому рассеиванию облака и уменьшению токсичной концентрации ядовитого вещества. А дождь способствует осаждению яда в землю. Попадая на кожу, слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, ядовитые вещества могут вызывать их раздражение, ожог, а также всасываются в кровь. Кроме того, они оседают на одежду, в связи с чем могут служить источником создания вторичного заражения, испаряясь с одежды в воздух чистых помещений. Например, при отравлении аммиаком пострадавших начинают беспокоить резь в глазах, слезоточение, насморк, кашель, удушье, боли за грудиной. Затем эти явления стихают на 6-12 часов, после чего в тяжелых случаях развивается так называемый токсический отек легких, удушье, одышка, частый пульс, синюшность губ, лица. Появление пенистого отделяемого из дыхательных путей. При возникновении опасности отравления охов решающее значение имеют профилактические защитные мероприятия в частности. Надевание противогаза либо респиратора, а при их отсутствии самодельной ватномарливой повязки, которая позволит уменьшить количество попадающего в дыхательные пути яда. В случае контакта с ядовитым газом, аэрозолью или пылью необходимо незамедлительно выйти из зараженной атмосферы, идя навстречу ветру. Добравшись до эвакуационного пункта, нужно промыть глаза чистой водой, обмыть кожу лица, открытых участков тела водой, либо водой с мылом. Сменить одежду, а загрязненную повесить на открытом воздухе и хорошо проветрить. При случайном попадании частичек яда с пылью, воздухом в рот и заглатывании его со слюной следует промыть желудок. При появлении кашля принять противокашлевые таблетки. Выпить теплое молоко с пищевой содой. Первая помощь пострадавшему при отравлении аммиаком. Надеть на пострадавшего противогаз. Вынести в положение лежа на носилках из зоны заражения. Снять с пострадавшего противогаз. Промыть пораженные участки кожи и слизистых оболочек глаз большим количеством воды. Дать выпить теплое молоко с питьевой водой или содой. Провести экстренную эвакуацию пораженного в лечебное учреждение.